Добрый день, коллеги! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогово-юридического консалтинга в компании «Мое дело». Мы продолжаем знакомить вас с тонкостями деятельности компании в формате видеоинтервью. Если вам нравится смотреть наши видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Тогда вы сможете не упустить все самое важное и получить важную информацию в моменте. Ну, Далее перейдем к теме нашего сегодняшнего ролика. Хотелось бы сделать небольшую вводную, как эксперту, любому специализирующемуся в сфере налогового права, бухгалтерского учета и деятельности бизнеса как таковой. А надо понимать, что цель работы компании – это всегда получение дохода, это всегда первостепенная цель. Соответственно, для этого нужна упорядоченная система учета в целом по организации. И если у компании большой оборот, стабильное количество сотрудников, поступление дохода, то без финансовых инструментов ей попросту не обойтись. В этом случае, соответственно, приходит на помощь управленческий учет. Поэтому и темы дня для нашего ролика будет не налоги сегодня, и не совсем юридические моменты деятельности компании, а тесно связанный с ними процесс, а именно организация управленческого учета. Мы постараемся с вами и нашей новой гости разобраться, зачем он нужен, и как этот инструмент использовать для своего бизнеса с выгодой и правильно. Поможет разобраться во всех нюансах этой темы финансовый директор с 16-летним стажем, продуктолог сервиса Мое дело финансы и направление управленческого консалтинга Головина Публика. В рамках ролика мы с Ольгой обсудим, что из себя в целом представляет управленческий учет, зачем необходима его автоматизация и в чем состоит ключевая разница управленческого учета и бухгалтерско-налогового учета. Ольга, даю вам слово. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня я с удовольствием постараюсь вам рассказать, как же управленческий учет может укрепить ваш бизнес и зачем он вам в принципе нужен. Ольга, ну тогда предлагаю начать с самого простого, с понятия, что такое управленческий учет и как он позволяет решать проблемы бизнеса. Ну если совсем говорить просто, это система данных и цифр, характеризующих абсолютно все бизнес-процессы компании. От создания ее продукта, услуги, до передачи его клиенту и после продажного обслуживания, включающая в себя как финансовые. Числовые показатели, так и качественные и количественные характеристики. Ольга, а давайте тогда для более простого восприятия бизнесом рассмотрим какую-нибудь аналогию. Я люблю приводить, в пример аналогию с анализом крови человека, да, или приборной панели автомобиля, которые показывает в принципе, норм или организм или. Машина, да, и позволяет э, заблаговременно решать проблемы, которые могут привести к неблагоприятному исходу, также и с бизнесом. Часто клиенты обращаются к нам тогда, когда ситуация уже крайне запущена и проблемы трудно не заметить. Например, возник кассовый разрыв. Пришло время платить по счетам, о а нечем. Очевидно, что компания работает в убыток. Имеется перетарка на складах, замораживающие активы, нерентабельные проекты, дорогие кредиты, неправильно выбрана юридическая налоговая схема, что приводит к большим потерям, высокие административные риски и так далее. В результате из-за подобных ошибок в сфере финансов, и учета рушится вполне жизнеспособная бизнес-модель с хорошим востребованным продуктом, а это всегда очень больно и обидно. Хорошо, Ольга, а давайте тогда рассмотрим непосредственно из чего состоит управленческий учет. Ну, совсем, если просто, то управленческий учет, конечно, состоит из трех главных отчетных форм. Это отчет о движении денежных средств, который регистрирует факт поступления и выбытия денежных средств с расчетных счетов КАС компании. Отчет прибыли и убытки, который, как раз, регистрирует факты хозяйственной деятельности без привязки к факту платежа методом начисления. Причем э, расходы должны признаваться в той части, в которой они послужили образованию дохода. То есть, например, себестоимость произведенной, закупленной, а, но ну, нереализованной продукции учитывается как товарный запас на складе уже в балансе третьей управленческой форме да, в виде актива. Эти отчеты они детализируются в зависимости от бизнес-процессов и потребностей собственников. Помимо этого ведется естественное планирование в разрезе также этих трех отчетных форм и всевозможные детализации и расшифровки. Ольга, а кому непосредственно в компании нужен управленческий учет? Конечно, хочется думать, что всем... Но, по сути, естественно, главный пользователь – это собственник. Ему важно понимать, что происходит в бизнесе. Зачастую в малом, особенно в среднем бизнесе только он является инициатором внедрения управленческого учета. Но, конечно же, управленческий учет должен быть необходимым генеральному директору для того, чтобы отчитываться перед акционерами и оценивать эффективность работы своих подчиненных. Не может без управленки финансовый директор. Это его задача – организовать это управленку контролировать финансы для того чтобы помогать гендиректору э, управлять компанией повышать ее благосостояние даже бухгалтеру если он хочет повысить свою стоимость на рынке труда контролировать операционный учет избегать ошибок, лишней налоговой нагрузки. Ему важно грамотно распределять финансовые потоки внутри группы компаний и даже планировать на будущее эти потоки. Ну и, естественно, руководителю э, отдела, направления, подразделения. Если он настоящий руководитель, э, нацеленный на результат, ему необходимо оценивать эффективность работы своего подразделения в цифрах. Обязательно. Ольга, спасибо большое. Это очень действительно такие показательные примеры, кому и как правильно применять управленческий учет в компании. Без знаний правильной цели его использования, скажем так, сложно его использовать по назначению, получать продуктив, какую-то продуктивную отдачу, соответственно. Ну хорошо, вернемся к нашей теме все-таки. Ольга, а почему же нельзя взять те же показатели из бухгалтерского учета, к примеру? Ну, на самом деле первичная информация, которая как раз фиксирует факты хозяйственной деятельности, на основании которой складывается и бухгалтерский, и налоговый учет, а также управленка. Это данные, допустим, о движении по расчетным счетам и кассам, акты выполненных работ, товарные, накладные и так далее. Это одна и та же информация, по сути. Но если в бухгалтерском учете используются только финансовые данные по конкретной организации, то в управленческом учете по бизнесу в целом консолидировано. И неважно, по скольки юридическим лицам разбит бизнес, принимаются ли доходы или расходы для целей бухгалтерского налогового учета. Если они относятся к бизнесу и реально были получены, понесены в связи с его осуществлением, то их надо учесть. Хорошо, а можно тогда привести пример для наглядности? Ну, самый простой пример – оплатил предприниматель мелкий ремонт офиса за счет личных средств и не получил отчетные документы. Все равно нужно учесть эти расходы в составе затрат. А в то же время, если операции осуществляются между юридическими лицами бизнеса, например, юридическое лицо, которое является балансодержателем, сдало в аренду юридическому лицу, в котором непосредственно осуществляется торговая деятельность, да, торговая площадь. В бухгалтерском учете в одном случае появляется доход, а в другом расход. А если эти оба юридических лица составляют единый бизнес, по сути, то для управленки эти операции должны нивелироваться. Хотя, разумеется, они все равно учитываются справочно, так как могут привести к вполне реальным налоговым последствиям. Вот почему для управленки важны аналитические срезы по юридическим лицам, по проектам, по объектам, торговым точкам, клиентам. Они позволяют э, произвести более глубокую аналитику. Хорошо, Ольга, давайте тогда рассмотрим такой еще вопрос. А в чем вот как раз получается непосредственно разница между налоговым учетом, бухгалтерским учетом, по отношению к управленческому учету? Ну, в первую очередь, как мы видим цели управленческого регламентного учета совершенно разные, как и пользователи. Для бухгалтерского налогового учета превалируют задачи, которые поставлены внешними пользователями, в первую очередь контролирующими органами. А управленческий учет – это учет для собственника, следовательно, он подчинен его задачам, главные из которых – укрепление развития бизнеса, получение максимальной отдачи отложенного капитала. То есть бухгалтерский налоговый учет – Говорит, сколько можно взять с компании налогов, да, а управленческий учет, а что же сделать для того, чтобы больше заработать. Поэтому управленческий учет, он более детальный, он содержит в себе не только финансовые показатели подсвечивает абсолютно все бизнес-процессы. Бухгалтер, он живет понятиями отчетного периода. Для управленки важны оперативные данные, прогнозы, планы, которые моделируют буквально будущее для своевременного предусмотрения каких-то угроз. Следовательно, и скорость получения данных имеет главное значение. И, оно, и она преобладает над документальной формой, которая главенствует в регламентном учете. Да, есть бумажка, есть затраты, есть доход. То есть документальное отражение правил бухгалтерского налогового учета – в управленческом учете оно не столь важное. То есть если есть факт затраты, то он должен быть отражен, даже если нет документов, или их пока нет, или совсем даже не будет. И следующее важное отличие управленческого учета, он должен быть постоянным, регулярным, непрерывным. Его нельзя вести к каким-то срокам сдачи отчетности, просто для того, чтобы не было проблем в компании со стороны проверяющих. Да? Он а, должен быть настолько быстрым оперативным, и подробно, чтобы пользователи данного учета, собственники и топ-менеджеры, заблаговременно принимали решение, позволяющие укрепить бизнес, повести его безопасность и прибыльность. Хорошо, Ольга, тогда давайте подведем итог. Главное преимущество управленки это ее оперативность тогда у меня возникает такой вытекающий вопрос, чтобы эта оперативность действительно была быстрой, необходимой, скажем так, и ее можно было правильно реализовать, получается, он должен быть автоматизирован, иначе бизнесу просто некогда будет этим заниматься, потому что обычно непосредственно какой-то производственный процесс дела, которым занимается бизнесмен, оно занимает все его время, для него время это деньги. Вот Давайте тогда подведем это что правильно я понимаю, что автоматизация учета, вот и непосредственно в управленческом учете, приобретает самое решающее значение. Конечно же, автоматизация важна, потому что важна оперативность и важна именно точность данных, которые получаются, а следовательно, все равно собственнику надо потратить усилия на то, чтобы Организовать учет фактов хозяйственной деятельности, чтобы это получение информации из первичных документов было максимально быстрым и гибким, особенно если бизнес постоянно растет и меняется. И тут, к сожалению, по опыту наших клиентов возникает огромное множество ошибок. Хорошо, а давайте рассмотрим самые частые из них. Какие вы можете выделить? Ну, Во-первых, собственник, так как он занимается сейчас этой проблемой сам, в одиночку, слушая кучу советов людей, которые зачастую далеки от решения данной проблемы, он пытается приобрести обычно какой-то единый программный продукт, и туда запихать абсолютно все сферы своего бизнеса. И бухгалтерский, и налоговый, управленческий учет, логистику, общение с клиентом. Некоторые путают программу управленческого учета с crm кой И ну, на самом деле, конечно, наверное, можно найти продукты, они существуют, которые так называемые ERP-системы, в которых автоматизирована большая часть процессов работы компании, но они стоят очень дорого. И если компания растет, меняет свои бизнес-процессы, запросы, то этот продукт постоянно начинает дорабатываться под меняющиеся условия, часто э, дорабатывается специалистами, у которых нет на это, э, нет полной картины э, итоговой, да, к чему мы хотим прийти, и это приводит к большому расходу денег, нервов, и пока меняют один модуль, слетают несколько программ еще, слетают другие модули, парализуются процессы во всей компании. Бывали случаи, когда отгрузки вставали из-за того, что меняли там модуль бухгалтерского учета, меняли ставку НДС при переходе с 18 на 20%, там слетало еще что-то. Выход и вывод, который можно из этого сделать, да, что использовать лучше всего... Несколько программ для разных целей. Но информация из этих программ, она должна, конечно же, интегрироваться в некий управленческий модуль или дашборд, каковым, по сути, является наш продукт «Мое дело финансы». Поэтому разработчики «Мое дело финансы» они пошли по пути интеграции с большинством продуктов популярных 1С – облачной бухгалтерии «Мое дело», а также возможностью дополнительных интеграций через открытый API-ключ. Таким образом достигается возможность избежать двойного ввода первичных данных. То есть первичные данные вводятся в месте их возникновения в определенный модуль, да, там, в бухгалтерские программы и так далее, а потом уже интегрируются в управленки, да, потому что передаются автоматически благодаря прямой потоковой интеграции. И в то же время процессы согласования, планирования, расчета показателей, создания отчетов, структуры этих отчетов, графиков, они уже реализованы в самом сервисе «Мое дело финансы». И ими занимаются только те сотрудники, у которых есть на то полномочия. Там руководители проектов, финансисты. Собственники. Можно разграничить учет, да, то есть каждое подразделение будет видеть только свои статьи, проекты, осуществлять учет по центру финансовой ответственности, проектам, сметам и так далее. В результате каждое подразделение будет видеть только ту информацию, что им необходимо Полная картина, она у собственника, у финансового директора, да? но э, самое главное, что все смотрят на одни и те же цифры, они а на кучу разрозненных отчетов и тратят время на выяснение, откуда эти данные взялись. А, Во-вторых, большая ошибка начинать подбор программного обеспечения, игнорируя анализ исторических данных. Приходит к нам клиент, часто говорит, я не уверен в качестве своих данных, давайте мы сейчас забудем все, что было и начнем с чистого листа, вот вести, сейчас мы там заново, это ошибка. Даже та первичная информация, что уже есть у вас в 1С, в Excel, в банках, она уже несет большую ценность. И ее анализ даст много ценных сведений о компании. Он позволит правильно расставить приоритеты, с чего начать внедрение, а какие именно изменения, в каких процессах должны быть произведены. Ведь для того, чтобы автоматизировать бизнес-процесс, нужно сначала убедиться в его правильности, описать его владельца, ответственность, Иначе есть риск автоматизации ошибки. А чтобы анализировать процессы, их нужно цифровать, измерить, понять, кто и как будет подавать информацию, что мы изменим а, в учете этой информации. И этот этап крайне важный, его нельзя пропускать. Поэтому у нас в компании… Внедрением сервиса занимаются не технические специалисты, а финансовые, которые сначала анализируют, как устроен учет в настоящее время, самостоятельно изучая учетную информацию из текущего программного обеспечения клиента и опрашивая ответственность. То есть мы не запрашиваем какую-то информацию, соответственно, а сами залазим в программки да, по, по удаленному доступу, смотрим, как ведется учет, анализируем его на полноту, качество, да, и уже предлагаем после этого изменения, хотя бы минимально возможные для собственника, вот сейчас, чтобы не, грубо говоря, не задолбать всю компанию, да, для того, чтобы управленческая отчетность стала прозрачнее, понятнее и позволяла принимать правильные решения. То есть это не какой-то долгий процесс создания идеального результата без получения быстрой пользы, да, это Поэтапные изменения а на основе анализа уже существующей информации, то есть э, постоянные шажки по э, улучшению процессов. И в третье, конечно же, необходимо помнить, что основа основ это сбор первичной документации. Ни одна программа не способна регистрировать факт возникновения дохода или расхода без ввода данных просто из головы пользователя. Поэтому клиенту важно настроить передачу учетных данных и обеспечить оперативность их ввода и достоверность. А, конечно же, анализ, проверку, интерпретацию смело можно доверить и нам. Да, Ольга, здесь полностью с вами согласна. Дополнительно хотела бы подчеркнуть еще для наших зрителей, что всегда при выборе продукта, тем более для своего бизнеса, не для какого-то чужого, всегда надо исходить из первого фактора, что это должны быть профессионалы. А продукт должен создаваться непосредственно профессионалами в конкретной сфере, на которой, скажем так, он специализируется. Нельзя покупать те продукты, где, скажем так, специалисты идут из одной сферы в другую, не вникая ни в одну полноценно. Поэтому и модел финансы как раз вот в данной ситуации, он является таким ключевым продуктом, который полностью создан а, специалистами своего дела. Конечно, там большая команда, скажем так, там не сидят не только финансовые, скажем так, специалисты и так далее. Там есть и разработка, но там тесно связаны специалисты между собой, и идет полное погружение всей команды в данный процесс. Поэтому действительно, как правильно говорит Ольга, это будет поэтапное, а, но зато с заметным результатом действия, где вы будете видеть действительно как лучше применить те или иные данные финансового, скажем так, анализа, полученного в рамках управленческого учета. Хорошо, Ольга, здесь, думаю, нашим зрителям понятна суть. Давайте тогда перейдем еще к такому моменту, что а вот как внедрить управленческий учет в действующем среднем бизнесе правильно? Это очень, на самом деле, больной вопрос. Здесь, так как очень много экспертов, много мнений, и в последнее время на рынке финансовых консалтинговых услуг наблюдался просто бум предложений на составление, допустим, финансовых моделей. И, по сути, большая часть предпринимателей, которая начинала постигать тему управленческого учета, она очень хотела начинать внедрение с планирования фондирование, такие модные методики, совершенно игнорируя статистику накопленной в бизнесе информации. В результате, конечно, они находили этих специалистов, которые им без анализа именно текущей информации бизнеса на основе их же придуманных из головы цифр, не имеющих отношений никакого к реалиям, Конкретно их компании делаем эти финансовые модели. Ну и что в итоге они получали? Ничего, абсолютно нежизнеспособные отчеты. И я вот категорически уверена, что в действующем бизнесе необходимо после определения потребностей естественно, заказчика, но начинать внедрение с анализа исторических данных. И тут я пытаюсь всегда клиентов убедить, нач начинать все-таки с анализа своих данных, хотя бы за один прошедший год, если это действующий бизнес. Если это стартап, конечно, можно примерно что-то накидать, какие-то цифры по аналогии с другими бизнесами. Но если бизнес действующий, обязательно... Анализ исторических данных. Пусть даже они не в идеальном состоянии, ни у кого нет данных в идеальном состоянии, даже у, у э, компаний крупных э, э, все равно есть что улучшить. Э, пусть они не подробные, но это как определение отправной точки, пункта отправления, а что мы имеем уже сейчас в сухом остатке. Параллельно, конечно, эти данные мы проверяем на качество и полноту. Это достигается, потому что мы сравниваем оплаты с отраженными затратами и так далее, то есть есть способы сверки, то есть понять, насколько цифры адекватны. Эти цифры уточняются, проводятся сверки, инвент, организуются инвентаризации. Это плотная совместная работа с сотрудниками заказчика, так как именно они являются носителем первичной информации, и часто эта информация бывает только в головах этих сотрудников, и очень важно ее оттуда извлечь и сделать так, чтобы она оттуда постоянно попадала уже в управленку. Но в то же время, благодаря прямой интеграции с банками, кассами, мы можем э, хотя бы максимально точно и достоверно собрать отчет о движении денежных средств. А большой опыт с кейсами компаний среднего и малого бизнеса и прямая работа с базами данных клиента э, позволяет нам предложить заказчику оптимальную структуру будущих отчетов и расчетных показателей. Причем, как я говорила, уже не в долгом сроке, как, э, да, когда вот мы через э, год построим светлое будущее, а уже мы данные дадим, которые позволит быстро принять решение, которое максимально окупит все вложения на автоматизацию, на обращение к нам. То есть у нас у 80% клиентов через месяц после внедрения окупаются уже все затраты на внедрение, потому что они уже видят то, что нужно изменить и избегают каких-то негативных последствий для компании естественно, уже они имеют какое-то представление о состоянии бизнеса. А дальше мы уже углубляемся, дальше мы уже расширяем показатели, делаем статьи подробные, мы видим, в каком направлении нужно копать, да, ну, как я уже говорила про анализ крови, да, нам кажется, что у нас там щитовидку надо лечить, а у нас с сердечком проблемы и так далее, да, то есть, когда посмотрели на анализы. Внедрение и анализ исторических данных, естественно, оно происходит... Параллельно с автоматизацией данных в сервисе «Мое дело финансы» Почему именно в сервисе автоматизация? В отличие от статичного Excel, в котором могут сбиваться формулы при обновлении или добавлении данных, необходимо постоянно переделывать отчетность, выгружать новые данные. А при внедрении вот эти данные они же постоянно обновляются, уточняются у заказчиков. Сервис, он позволяет настроить автоматически обновляемую информационную систему. Внесли изменения в 1С, у нас сразу тоже отразилось это изменение, да? Да, да внесли документы исправили платежку там в банке эти же данные сразу пересчитались не нужно руками ничего придумывать в каждую статью буквально можно там провалиться до первичного документа посмотреть откуда эти данные возникли то есть любую цифру можно расшифровать не надо мучить бухгалтеров чтобы они эти оборотки выгружали мы видим откуда пришли первичные данные не нужно вызывать программиста, платить ему за то, чтобы он переписал код, э, отчет этот переформировал, чтобы теперь данные шли не в таком порядке, не там, в строчечку, в столбик в шахматном порядке. Да? Писать для него ТЗ, достаточно просто самостоятельно э, перенастроить правила распределения или расчетный показатель. Это может сделать по инструкции любой пользователь, но, конечно, лучше, если это делает финансист, который понимает конечную цель э, данного этапа. И, конечно же, как я уже говорила, внедрение – это важнейший этап. Чтобы пройти его быстро и безболезненно, обязательно нужно доверяться специалистам. Хорошо, Ольга. Ну, давайте тогда и вытекающий вопрос задам. Тогда почему же важно делегировать именно профессионалам внедрения? Ну, потому что даже если в компании есть свой родной финансовый директор, которому мы доверяем абсолютно, и он понимает ä, конечный результат, ему нужно выделить премия для внедрения. А куда он денет текущие оперативные задачи? Я сама работала 16 лет финансовым директором, поэтому понимаю, что ä, это огромный стресс ä, раз, разобраться каждый раз в новом программном продукте а, и еще не упустить текущие операционные задачи, которые никуда не деваются. Да, конечно же, а, проще пройти один раз этот путь с опытным внедренцем, чем а, изобретать велосипед. Кроме того, час работы внедренца у нас стоит от, пол, от полутора тысячи. Это гораздо меньше, чем а, время финансового директора, не говоря уже о собственнике. Причем их время и цена их ошибки, она очень высока. Не говоря уже о том, что оно просто ограниченное, один человек не в поле не воин. Хорошо, Ольга, а вот если в компании нет финансового директора? Вот если в компании нет своего финансового директора, конечно, то определить правильную структуру отчетов, проанализировать качество первичной информации, ее полноту, проанализировать текущее состояние компании, дать рекомендации, позволит наш специалист удаленный. И в данном случае это отличный вариант, потому что вы платите за результат, не несете риски, связанные с наймом, управлением персоналом, с налогами, с фонда оплаты труда, там, кадром и оформлением. Не надо думать там, о вакцинациях сейчас еще, страховании, организации рабочего места, отпуска декретных. Вы просто принимаете выполненную работу и занимаетесь развитием собственного бизнеса, не говоря о том, уже, что вы... Берете человека, который на этих кейсах уже, извините, собаку съел, да, и он точно справится. А когда вы берете человека э, с улицы, то не факт, что он еще э, будет э, быстро вникнет и поймет, что от него требуется. Да, полностью согласна. И будет ли он вообще вникать, скажем так, так глубоко, как это необходимо вам. Когда риски продуманы заранее, все расходы оптимизированы, бизнес вести всегда намного проще. Поэтому, дорогие наши зрители, всегда выбирайте профессиональный продукт. И не отвлекайтесь от своего непосредственного дела, доверяйтесь профессионалам. Ольга, ну тогда у меня возникает еще один интересный вопрос. А зачем же нужно дальнейшее постоянное сопровождение управленческого учета и кому это можно доверить? Но управленческий учет — это не разовая история, в которую поиграли, побаловались, что-то внедрили, да, и далее это что-то а, само по себе живет. Нужно, компания же – это живой организм, и нужно постоянно отслеживать ключевые показатели, использовать их для мотивации, планировать свою деятельность, анализировать выполнение планов, корректировать эти планы. По, э, нам постоянная э, текущая экономическая и политическая ситуация, э, законодательство меняется, да, все нам э, жизнь подсовывает все новые и новые вызовы. При принятии даже любого инвестиционного решения нужно там, просчитывать риски, рассматривать как увеличение, снижение там, любой статьи себестоимости в конечном итоге скажется на прибыли компании, изменилась цена закупки, а что будет, да? если есть выбор между проектами, а средства ограничены, как выбрать а, наименее рисковое и высокоокупаемое направление. А, собственнику тяжело все эти показатели удержать в голове и а, на цифры нужно постоянно смотреть. Смотреть, чтобы они о чем-то говорили, и с ними нужно постоянно работать. Это э, тяжелый труд, и поэтому лучше, конечно, э, себя этот труд снять, доверить его профессионалу чтобы э, просто не разорваться на несколько частей и не выгореть э, директору. То есть мало только правильно собрать показатели, как я уже говорила, нужно уметь их интерпретировать и постоянно какие-то инсайты получать из этих показателей. Малый и средний бизнес не всегда могут себе позволить в, э, взять штат высокооплачиваемого специалиста в сфере финансов. Да и даже если э, не жалко там, ему платить э, такую большую сумму э, Вряд ли вы сможете обеспечить его полной загрузкой, чтобы специалист рос и развивался, чтобы ему было интересно работать. На это способен, наверное, только очень крупный бизнес, поэтому финансовый директор на аутсорсинге – это хорошее решение. Особенно если изначально этот человек уже прошел с вами путь от постановки управленки, внедрения, как мы делаем, да, анализы данных прошлых периодов, он уже в них, ваши бизнес-процессы, и вы понимаете на этом этапе, насколько это ваш человек, говорите ли вы с ним на одном языке, вникает ли он в ваши процессы, а не просто выполняет для вас какой-то разовый расчет, не говоря уже о том, что за плечами наших специалистов множество решенных кейсов, которыми он может поделиться, не изобретая велосипед. Ольга, хорошо. А вот как тогда бизнесу определить правильно спектр услуг, который ему необходим от финансовых специалистов? Ну, спектр услуг, конечно же, который может оказывать финансовый специалист на тарифском сопровождении, он зависит в первую очередь от потребности компании, от этапа его, от, от этапа его развития. И, разумеется, сам специалист уже предложит вам сделать то, что посчитает необходимым вашему бизнесу и расставит приоритеты. Уже на этапе внедрения мы понимаем, какие проблемы в компании могут возникнуть, из-за чего какие риски, и э, предлагаем, э, что еще можно сделать, да, планы изменений. И это, конечно же, в первую очередь поддержание текущей оперативной отчетности в сервисе информационное сопровождение топ-менеджмента компании для принятия решений. Это ведение платежного календаря, контроль платежной дисциплины, контроль дебиторской, и кредиторской задолженности, бюджетирование, план-факт-анализ, трендовый анализ, там, факторный анализ выручки себестоимости, АБЦ, АГЦ, Анализ запасов, товарной номенклатуры, поставщиков, клиентов, анализ оборачности активов. То есть делать можно очень многое, но это не значит, что вы будете за все это платить и все это мы вам будем делать, как это причинять добро и наносить пользу. <с> Нет, мы, естественно, посмотрим, что для вас э, именно на данном этапе необходимо, на данном этапе развития компании. Если вы активно завоевываете рынок, привлекаете клиентов, естественно, нужно мониторить определенные показатели. Если вы уже на этапе аристократизма, там и э, вы просто шлифуете процессы, нужно смотреть на себестоимость, на снижение затрат и так далее. Но сам финансист вам предложит, и естественно, в первую очередь он выслушает вас, как человека, создавшего бизнес, и поймет, что для вас в первую очередь необходимо, что вам важно. И, к сожалению, вот встречаются компании, в которых даже планирование вроде бы есть, и бюджеты каждый год делают, но при этом они не более чем бумажки. Потому что никто не встречается, не обсуждает эти бюджеты, не собирает отчетные совещания с руководителями подразделений. А если собирают, то они не смотрят на цифры, то есть все просто поговорили и разошлись. То есть никто не понимает вклад конкретного подразделения в результаты деятельности, не анализирует, не сравнивает. А, как говорится, только цифры? Не врут. Врут люди а цифры не врут. Поэтому финансовый директор он выступает еще и неким дирижером, который. Как это ни странно звучит, именно сплощает компанию, потому что все смотрят на одни цифры, на одни показатели, нет споров. Да, вот она цифра, с ней не поспоришь. И так ключевые сотрудники, они находятся в рамках одного информационного поля, понимают, как, как работа их подразделения влияет на прибыль, понимают, от чего зависит их заработная плата. Причем это отличная возможность э, вот эти отчетные собрания высказаться, э, внести какие-то отдельные предложения, посмотреть на проблему снизу, да, сбоку, сверху, вот, выявить проблемы в кроссфункциональном взаимодействии, поделить бюджеты, да, как наконец-то э, раздать всем сестрам по серьгам. И э, вот такие отчетные собрания, их же необходимо делать как минимум каждый месяц, не говоря о том, что мы уж с клиентами можем созваниваться и по платежному календарю, и каждую неделю, и с определенной периодичностью. То есть все это зависит от потребностей компании. Хорошо, Ольга, ну тогда у меня последний такой ключевой уже вопрос, к чему же тогда приводит отсутствие управленческого учета в компании? Ну, на самом деле, я, честно говоря, каждый раз э, пугаюсь, когда э, встречаю компанию, которая не понимает результата своей деятельности. Для меня, э, мы, конечно, все финансисты немножко склонны преувеличивать риски, да, и все оценивать с позиции рисков, то есть для меня это все равно, что идти, по минному полю или вслепую бежать через горящий лес. Никогда не знаешь, что рванет, что упадет и вообще, что произойдет в следующий момент. Это очень большой стресс, я считаю, что для всех сотрудников, которые работают в компании. То есть фактически наличие управленческого учета – это показатель, наверное, надежности бизнеса. да? Потому что основная причина, основная причина, Проблема, которая может возникнуть при отсутствии этого учета, это потери бизнеса целиком или работа ради работы. То есть ты даже не знаешь, окупаются ли твои усилия, твои вложения. А сколько раз даже было, что приходит клиент, а оказывается, что он собственные личные деньги вкладывает, а бизнес это все кушает и не приносит никакого результата. И хотя, казалось бы, там совершенно какой-то один процесс изменения, будет все по-другому. Это и упущенные клиенты из-за невозможности управлять ценой, потому что, а вдруг мы там передадим скидку, не дадим скидку, да, клиенты уходят к более э, гибким э, поставщикам. Это убытки из-за неверного расчета себестоимости вместе не учли все затраты, начали покупать какой-то полуфабрикат, да, оказалось, что на самом деле он золотой вышел с учетом логистики, которую не учли. Неэффективная работа сотрудников при отсутствии системы KPI, когда нет никакой мотивации работать лучше. Пропущенные сроки взыскания долгов, если нет контроля дебиторской задолженности. Если нет целей и планов в финансовом выражении, даже сам собственник не понимает, куда идет компания, не говоря уже о сотрудниках, они не знают, куда бежать. Да? Это все равно, что как в той поговорке «копать от забора и до обеда вот отсутствие возможности гибкого управления деньгами это вообще очень часто распространенная ошибка когда в компании лежат деньги мертвым грузом на расчетном счете хотя могли бы лежать на депозите либо работать в других проектах а собственнику страшно их снимать выводить потому что он не знает сколько ему платить в следующем периоде да? то есть поэтому Берегите свой бизнес, приходите к нам, мы будем рады помочь вам избежать этих ошибок и дадим вам наиболее быстрый результат за справедливую цену, поэтому будем рады помочь вам укрепить ваш бизнес и спасибо за внимание. Ольга, благодарю за подробный рассказ. Лично мне было очень интересно. Я думаю, что наши зрители обязательно задумаются о необходимости управленческого учета, о его полезности для их бизнеса. И самое главное, воспользуются теми советами, информацией, которая была вами озвучена. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Удачного ведения бизнеса и до новых встреч!